Ущелье Мили, или, Милан, находится на острове Крит, в четырех километрах к юго-востоку от города Ретимна. Это своеобразный, небольшой, но весьма интересный историко-природный парк, часто остающийся без внимания на фоне более величественных и известных достопримечательностей и памятников Крита. Тем не менее, Мили, это одно из самых красивых ущелий на Крите, это настоящий сказочный мир, увитый лианами утопающий в зелени, со старыми акведуками и заброшенными мельницами. Ущелье в меру благоустроено, проложены пешеходные тропы, в сложных местах устроены лестницы и мосты. Длина ущелья, немногим более двух километров. Название ущелья происходит от слова «милос», «мельница». В XVI веке, во времена венецианского владычества в этом ущелье было построено около 30 водяных мельниц, которые проводились в действии многочисленными, изобильными и круглогодичными источниками. Деревня мельников так и называлась, мили, то есть мельницы. Деревня делилась на две части, нижние мельницы, ката мили, и верхние мельницы, пана мили. Мельницы активно эксплуатировались вплоть до середины 20 века. Впоследствии, с развитием технологии централизации производства, мельничное дело пришло в упадок, деревня начала пустеть. В 1972 году из-за опасности обрушения склонов ущелья, последние жители покинули деревню и поселились наверху, над ущельем, в современной новой деревне, сохранившей название Мили. Сейчас в ущелье можно видеть заросшие руины жилых домов, мельниц, акведуков и других инженерных сооружений. Одна мельница расчищена и частично восстановлена, но не до состояния. Также здесь сохранилось несколько церквей, святого Антония. Святого Иоанна, Пяти Девственниц и другие, а также небольшое кладбище. Источников в ущелье по-прежнему много, и даже в самое жаркое время года в ущелье всегда течет прохладный ручей, образующий небольшие водопады и пруды. Из-за изобилия воды в ущелье настоящее буйство растительности, необычное для Крита. Но это приводит и к более быстрому разрушению мельниц и домов. В начале 2010-х годов в ущелье было проведено благоустройство. Для спуска в ущелье оборудовано два входа с лестницами. Один вход находится у современной деревни Мили, а второй, на расстоянии 600 метров от первого, если двигаться по дороге. Автостоянок нет, поэтому наиболее удобный способ добраться сюда, это такси. Выход из ущелья расположен рядом с деревней ксеро откуда можно уехать на такси или дойти до автобусной остановки пешком, идти около двух километров. Естественно, ничто не мешает пройти ущелье и в обратном направлении, что приходится делать тем, кто все же приезжает сюда на собственном транспорте. Тропы в ущелье хорошо оборудованы, крутых подъемов и спусков здесь нет, поэтому физической подготовки или какого-либо снаряжения не требуется. Все значимые объекты снабжены указателями, многие опасные места огорожены, устроены скамейки и беседки. Трудности могут возникнуть только в дождливую погоду, когда тропа становится скользкой. Ручей превращается в бурную реку и, возможно, камнепады. Один из домов в ущелье восстановлен и переоборудован под кафе, на веранде которого можно отдохнуть и перекусить, наслаждаясь прекрасным видом на ущелье. И пожалуйста, забирайте мусор с собой.